бед сто лет ничего не снимал сто лет не вы, не выползал из своего бункера сейчас будет прогулка попущена уже лето наполовину прошло а нигде не гуляли ничего не видели вот это наш арбат течет, как река. Странное название. Магазин, соответственно, называется Оп. на Арбате. Классно? Едем дальше. Сейчас на оку приду. Перерывчик. Постепенно приближаемся к Акеа. но ну, не к самой Аке, от а смотровой площадке. Это наши такие Ленинские горы. А вот там, сейчас уже очень стало зелено, и Аки виден только единственный кусочек. Вот он. Здесь я обычно декламировал эпический стих Ака предо мною. А сейчас тут сидят ребята, и неудобно. Но зато мы сейчас пойдем в совершенно эксклюзивное место, где не ступала нога не только приезжавших сюда Карины и Скодли, но пока еще не ступала даже моя нога. Так что ждите, волнуйтесь, подробности письмом. Наступная зупинка на нашу шляху это усадьба Пущина. Как видите, крышинок никто ні, за полтора не отремонтировал. Так что усадьбу мы видим мабуть последний сезон. Далее будет Руйноватыйся жаль. Ну а теперь идем к тому самому эксклюзивному месту, где еще я сам не был. Мы тут с ребятами уже скорешились, искали полчаса водопад. Ага. Наконец нашли. Вот он. Настоящий пущенский водопад. Эксклюзивные кадры. огромный двухметровый